Здравствуйте, уважаемые коллеги. От моих пациентов стали поступать вопросы по отбеливанию. И ту информацию, которую они владеют, они черпали из интернета. Но самое страшное, что такую чепуху рассказывают им и стоматологи. И это ужасно, потому что от своей некомпетентности по этому вопросу они пациенту дают неверную информацию. Поэтому на своем вебинаре я хочу расставить все точки над им рассказать все о современных методах отбеливания, о мифах и реальностях, о принципе отбеливания, о протоколах ведения, о противопоказаниях и показаниях. От нас, как от специалистов, пациент хочет узнать полностью достоверную информацию. Меня зовут Житких Ольга. Я гигиенист, 20-летним стажем, работы в клинике. Отбеливанием занимаюсь достаточно давно. Училась у высококвалифицированных специалистов. Именно у специалистов, которые напрямую занимаются проблемой дисклорита зубов. Приглашаю вас на свой вебинар.